Друзья, вот это водородный электролизный газогенератор S600 acs 2 Газогенератор был разработан и изготовлен в наших мастерских. Газогенератор предназначен для тяжелой и продолжительной работы в промышленных условиях. Он имеет жидкостную систему охлаждения, которая позволяет использовать газогенератор весь рабочий день практически без остановки на полной мощности. А вот это две металлические пластины. Это чистый цинк. И сейчас на примере термообработки вот этих двух пластин я покажу вам, как может изменяться пламя в наших водородных газогенераторах от окислительного до восстановительного. Итак, зажжем пламя и доведем регулировку состава газовой смеси до состояния окислительной среды. Сейчас вы можете увидеть чисто окислительное пламя. Сейчас горит чистый водород вместе с кислородом, без углеродной составляющей. Теперь давайте попробуем воздействовать таким пламенем на цинк. Как и ожидалось, цинк начинает окисляться. Цинк просто горит. Это нормальное поведение цинка в окислительной среде. А теперь переведем регулировку состава газовой смеси до восстановительной. И таким пламенем теперь можно запросто паять даже чистый цинк. Итак, вы только что видели процесс окисления цинка в окислительной среде водородного пламени. А теперь давайте попытаемся спаять между собой эти две пластины. Тем же самым водородным пламенем, но используя систему углеродного обогащения. Немножечко почистим место пайки от оксида цинка, иначе он будет препятствовать нормальной пайке этих двух кусочков металла. Вот, Ну а теперь можно попытаться их спаять. Итак, зажжем пламя. Добавим немного чистого гремучего газа для увеличения температуры и добавим еще немножко углерода для снижения очистительного процесса. Таким пламенем можно паять цинк включим горелку и смотрим что у нас получилось